приветствую вас друзья сегодня хочу сделать обзор по пит регулятору rex c100 именно по подключению термопара настройки вот сам прибор rex c100 схемка есть на приборе Сейчас фокус поймает вот контакты 12 двести 220 вольт него питающие силовая контакты 9 10 это терм сопротивление так термо у меня вместе с ним шло такое вот под маркировкой т код 4 у него вот. прибор не очень дорогой 2000 вот. Ну, давайте перейдем к подключению. Вот у меня силовой провод на 220. Вот, контакт 1.2 с левой стороны. Включаем. включили ноль смещаем фазу подключили так питание дам на него вот дал мне питание три секунды он прогружается вот. Тут внизу своя эту уставка. Вот, на аварию. Ну, не, не то, что на аварию, отключение. Ну, но схой контакт реле у нас. Вот он. 3-4-5 контакта. Верхние. Видите, все в нулях. Вот. Это означает, что или нет термопары, или термосопротивление не подключено. Обрыв дефект самой термопары или термосопротивления. давайте подключу сейчас саму термопару сначала выключу из сети питания подключается она у нас контакт 910 смотреть на прибор вот эти два контакта они вот нижний это плюс у меня он на термопаре красный Синий минус, синий минус. Да, еще забыл сказать: когда вот нули горят, допустим, даже если термопарка отключена, неправильная вставка на ней выбрана, ну неправильно подобрана. Она тоже будет в нулях. Ну, сейчас далее покажу. Вот сейчас три секунды он прогружается. Вот, вот вверху показывается температура. 19 градусов. Сейчас подставлю. Видно, так вот фокусирует. Я не фокусирует. 15 градусов вот сама сама термосопротивление сопротивление. зажигалочки погреть немножко сразу пошла температура вот, то есть он в работе теперь по настройкам меню ну я тут тыкаю, вот то есть есть управление set это вход в меню влево вверх вниз то есть зажимаем set это секунды на три вот он в первичку вторичный точнее меню входит вот нам надо сразу посмотреть лог чтобы зайти в подборку термопар лог должен быть 1000 как его поставить то есть стрелкой двигаете в бок, вот видите единички потом вверх вниз, вот вверх, потом нажимаем на сет, три секунды держим, чтобы сохранилось, и он выходит уже в настройки. Вот теперь зайдем в меню номер три, то есть сет зажимаем и в бок одновременно, он щелкнуть должен. Вот. Далее заходим СЛ. СЛ так, 1 Туда нашел. Спрощелкну и все. Так, так, так, так, так, так, так. так а сейчас выйдем отсюда. Две кнопки сжимаем. Вот вышел. Опять две кнопки сжимаем. Вот так, теперь СЛ1 данный термопара по, ну, с прибором еще инструкция шла вот в этой инструкции написано ну, какие там термосопротивления, термопары и присвоенный код вот этот вот для данной термопара она обозначается как-то код 4.0 вот далее выходим выставлять его так же как я до этого показывал вот. допустим, если надо уставку поменять Нажимаем Set один раз. В вот. бок, в бок. Допустим, там 56 градусов. опять нажимаем Set. Там, допустим, вставки, там вот так Ну, запит регулирования и настройку я расскажу в следующем видео. Вот. Ну, а так приборчик компактный. Вот. Единственный выход на нем, rs нет компьютер вывести в Казани. Ну, а так. Вроде все. какие имеются вопросы, пишите в комменты. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всего доброго, друзья. До следующего видео.